Всем добрый день! Присоединяйтесь потихонечку. Я решила выйти в прямой эфир на минутку пораньше, для того, чтобы у вас была возможность собраться, для того, чтобы вот такие вот ситуации предугадать, да, немножко, чтобы было всем удобно. Сегодня тема нашего прямого эфира тонкие места сделок с материнским капиталом. Всем здравствуйте, здравствуйте, кто присоединяется. Так, до трех часов у нас осталась ровно одна минута. Мы сейчас ждем тех, кто присоединяется. Здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Давайте потихонечку будем начинать, потому что конструктивная часть начнется немножко попозже. Вот, сейчас я обозначу кое-какие организационные моменты для того, чтобы нам было с вами комфортно общаться, потому что лекция наша, такой вот сегодняшний прямой эфир, проходит в рамках марафона «Риэлтор-эксперт». И поэтому у нас с вами есть один час для того, чтобы разобрать все моменты по тонкостям сделок с материнским капиталом. Давайте, наверное, я для начала представлюсь, потому что пока идет марафон, у меня появилось очень много новых подписчиков, чему я очень рада, я всех вас рада приветствовать на своей странице. Меня зовут Митрошна Альфия, я юрист-эксперт по сделкам с недвижимостью. Я закончила в 2004 году Башкирский государственный университет, институт права. И вот с 2004 года по сегодняшний день я занимаюсь своей узкой специализацией, я занимаюсь сделками с недвижимостью, то есть я юрист в недвижимости уже более 16 лет. А вот как раз к моему опыту да, мы плавно перешли. Я 15 лет работала в крупных корпорациях города Москвы это корпорация Инком недвижимость это корпорация МИЛ и в 2018 году я закончила свою карьеру корпоративную и теперь являюсь независимым специалистом независимым экспертом юристом по сделкам с недвижимостью за время своей карьеры я провела более двух тысяч сделок вот те ребята которые риэлторы они наверное знают что Риэлтору в месяц возможно провести не более четырех сделок, да, но 5 это прям вообще просто огонь. А юрист, юрист отдела, он сопровождает более 20 сделок в хороших крупных отделах, хороших компаний. А вот, поэтому, в общем-то, так и сложилось это число, достаточно большое. То есть сделки были разные, разного уровня сложности. А также я являюсь автором курса, который называется юридические аспекты сделок с недвижимостью для риэлторов. О своем курсе я расскажу вам немножко попозже. И для вас будут очень приятные условия, если вы, конечно, захотите. Это не важно. Сегодня, да, сегодня мы с вами разбираем сделку, тонкие, разбираем тему, тонкие места сделок с материнским капиталом. Вот я вижу, что у нас собралось 30 человек. Всех приветствую, кто присоединяется. Всем вам очень рада. Вот. И я думаю, что уже можно приступить к самой теме. А, тема у нас будет состоять из пяти блоков. Я постараюсь уложиться в час. А, мы, а, вы можете задавать свои вопросы по мере а, поступления, то есть вы можете их писать. И а, если эти вопросы будут раскрывать тему больше, то я, соответственно, на них буду стараться отвечать прямо в режиме реального времени. А если вдруг я буду понимать, что я позже буду говорить о, о тех вопросах, о тех вопросах, которые вы озвучиваете, то соответственно. Мне тогда их придется проигнорировать и ответить позже. Если вдруг у нас не хватит времени, то, соответственно, я соберу все ваши вопросы и отвечу либо в рамках прямого эфира, либо, может быть, в сторис. Вы сами напишите, как вам будет удобно. Спасибо большое за комплимент, мне очень приятно. Так, ну давайте перейдем к самой нашей лекции. Да? Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое материнский капитал. Каким законом регулируется материнский капитал? Мы поговорим с вами о рисках продавца при продаже квартиры покупателю, который использует материнский капитал. Я расскажу вам, что должен знать покупатель, который использует средства материнского капитала при покупке квартиры. А В рамках этого же блока мы с вами пообщаемся на тему ипотеки материнского капитала. Это самая интересная, как правило, часть для риэлторов. Мы поговорим с вами, как проверить объект на использование материнского капитала. И очень интересная тема, и очень интересный вопрос, который задают риэлторы, можно ли вернуть материнский капитал, и не только риэлторы. Вот такие вот блоки мы с вами разберем, и давайте мы перейдем к... К первому блоку, первый блок, в общем-то, о том, что такое материнский семейный капитал. То есть вы должны понимать, как риэлторы, да, что материнский семейный капитал это не какая-то сумма, это средство господдержки, это меры господдержки. Это меры господдержки могут воспользоваться семьи, которые имеют двое и более детей. Вот на данный момент, да, двое и более детей. То есть они могут использовать средства материнского капитала либо на второго ребенка, либо на третьего ребенка и последующих, да, если э, эта мера господдержки не использовалась на предыдущих детей. Вот сейчас мы с вами говорим о том, что есть на данный конкретный момент. А далее, использование средств материнского капитала у нас регулируется федеральным законодательством. Это федеральный закон номер 256 а, о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. А, это закон от 29.12.2006 года. А дальше. Все вы, наверное, слышали, с начала этого года у нас только ленивый, наверное, не обозначал новость про то, что у нас теперь материнский капитал выдается на первого ребенка, и были даже таблички такие вот сводные, которые я видела в средствах массовой информации. То есть говорилось о том, что средства маткапитала выдаются на первого ребенка в размере там, определенном на второго ребенка, еще и на третьего ребенка в размере 450 тысяч рублей. На данный момент существует законопроект, который уже прошел первое чтение. Сегодня должно быть проведено второе чтение данного законопроекта. И, по-моему, уже завтра должно быть треть, третье чтение законопроекта, да, и у нас действительно грядут изменения по поводу, во-первых, суммы материнского капитала, да, а во-вторых, по поводу того, на какого ребенка мы можем получать материнский капитал, точнее, семьи, имеющие детей. То есть у нас было послание президента в самом начале года, 15 января 2020 года, да, в котором он, в обозначил, какие изменения должны будут быть внесены в 256 федеральный закон. И на данный момент в законопроекте, который прошел первое чтение, изменения следующие. То есть у нас сумма материнского капитала изменилась уже с 1 января 2020 года, и она составляет на данный момент 466 617 рублей а на второго ребенка. Вот сейчас пока то, что есть на данный момент. Да? А дальше по законопроекту на первого ребенка будет выдаваться сумма в размере 466 617 рублей. На второго ребенка будет выдаваться сумма на 150 тысяч больше, то есть она будет составлять 616 617 рублей. Есть еще история про то, что якобы материнский капитал будет выдаваться у нас и на третьего ребенка, но и сумма обозначается как 450 тысяч рублей, но это не совсем касается материнского капитала, почему? Потому что здесь речь идет о той сумме, которая используется в качестве погашения ипотечного кредита, и ее могут использовать семьи, у которых третий ребенок родился, начиная с 1 января 2019 года а, и до а, 31 а, декабря 2022 года. А, если у такой семьи есть ипотечный кредит и родился ребенок вот в указанную дату, да, а, то такая семья, независимо от того, а, использовала ли она средства материнского капитала или нет, имеет право на сумму а, погашения а, части долга по ипотечному кредиту а, в размере 450 тысяч рублей. А, данный а, Данное, данное новшество да, регулируется у нас федеральным законом номер 157 от 3 июля 2019 года. И, в общем-то, уже действует, да, есть уже семьи, которые, в общем-то, этой программой воспользовались. Что касается законопроекта, да, на первого ребенка, повторю, 466 617 рублей, на второго ребенка 616 617 рублей, в случае, если в семье рождается двойня, тогда выплачивается не сумма больше миллиона рублей, да, вот по логике, а выплачивается сумма всего 616 617 рублей, то есть на первого ребенка получается материнский капитал 466 тысяч с копейками, да, и на второго соответственно сумма 150 тысяч рублей еще один важный момент все эти изменения касаются тех деток которые у нас родились начиная с 1 января 2020 года то есть если детки у нас родились до 1 января 2020 года то соответственно семья имеет право получить материнский капитал на второго и последующих детей в размере 466 тысяч 617 рублей кстати в этом году впервые за несколько лет индексировали эту сумму, и она увеличилась у нас на 3%. Это что касается у нас изменений, нововведений, да, которые будут внесены посредством нового законопроекта. Дальше, давайте мы с вами приступим к тому, на что все-таки можно потратить средства материнского капитала. У нас есть несколько целей, куда эти средства можно направить. На данный момент их существует пять, но сегодня мы с вами будем говорить, так как мы все-таки работаем в жилищной, в жилищной сфере, да, и нам, наверное, важнее было бы все-таки получить информацию о том, как можно использовать мат-капитал именно на улучшение жилищных условий, потому что здесь очень много всяческих разных юридических нюансов. Да? На что можно потратить материнский капитал при улучшения жилищных условий. Первое, приобретение квартиры на вторичном рынке жилья, да, объекта, квартиры либо дома на вторичном рынке жилья. Также можно приобрести жилое помещение в доме новостройки либо по 214 федеральному закону. И, кстати, в связи с нововведениями эти денежные средства можно использовать на счета СКРО, да, то есть в связи, опять-таки, с изменениями, которые у нас возникли в 214 федеральном законе с реформой да? 214 федерального закона. 214-й федеральный закон ⁇ это закон о долевом участии. Напомню коллеги вам, если, может быть, кто-то не помнит. Также можно использовать средства материнского капитала, можно направлять их, если это новостройка, которая строится не обязательно по 214 закону, а даже если это ЖК, ЖСК, либо даже жилищно-накопительный кооператив. Также средства материнского капитала можно использовать на погашение долга, либо части долга по ипотечному кредиту. Можно использовать на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. Также можно использовать на строительство реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, если, например, вы не привлекаете какие-то подрядные организации, а самостоятельно занимаетесь строительством, ну, даже если привлекаете. Это вообще единственный наверное, случай, вот когда мы используем материнский капитал на улучшение жилищных условий, когда деньги можно получить на расчетный счет той семье, которая, в общем-то, является у нас владельцем жилищного сертификата. Но здесь тоже все не так просто, то есть использовать можно лишь часть, 50%, да, а вторую часть можно использовать через полгода. И сейчас в связи с новыми введениями, которые у нас вступят в силу, да, эта норма закреплена у нас в... Законопроекте о внесении изменений в 256 федеральный закон средства материнского капитала теперь можно будет направлять на строительство, садово, строительство жилого дома на садовом участке. То есть до, до законопроекта этой нормы в общем-то не было. Там можно было использовать только на индивидуальное жилищное строительство это что касается у нас такой вот вводной части да то есть что такое материнский капитал и куда его можно использовать если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста их пишите задавайте я буду по мере возможности я смотрю за чатом я буду по мере возможности на них отвечать но сейчас дабы не тратить время зря, да, мы переступим с вами приступим с вами ко второму блоку и это блок риски продавца он наверное такой вот один из самых интересных. То есть в сделке купли-продажи продавец у нас что должен сделать? Он должен получить денежные средства за проданный объект. Да? И самый большой риск для продавца – это не получение этих денежных средств. Конечно, если мы говорим о московском регионе, то вряд ли мы найдем какое-то жилое помещение, которое стоит 450-460 тысяч рублей. Да? Но тем не менее сумма достаточно внушительная. Поэтому есть продавцы, которые идут на то, чтобы проводить сделки в с материнским капиталом, за что им большое спасибо. Но при этом они несут определенные риски. Эти риски связаны с тем, что у нас существует определенный алгоритм, каким образом мы подаем документы в пенсионный фонд и в какое время. То есть документы покупатель в пенсионный фонд может подать Покупатель, владелец сертификата, да? он может подать заявление о направлении средств материнского капитала уже тогда, когда сделка произошла. То есть когда у нас договор заключен, тогда когда у нас договор, по договору произошла государственная регистрация перехода права, получена выписка из ЕГРН. Вот только в этот момент у нас покупатель идет в пенсионный фонд и подает заявление о том, что он просит направить денежные средства материнского капитала продавцу у которого он приобрел объект. И пенсионный фонд по закону на данный момент рассматривает это заявление в течение 30 дней. 30 дней. И после 30 дней у пенсионного фонда есть еще время, 10 дней, в течение которых пенсионный фонд перечисляет денежные средства на расчетный счет продавца. И вот в этом кроется самый такой вот неприятный момент. Почему? Для чего берет пенсионный фонд 30 дней по закону? А пенсионному фонду это, это время нужно для того, чтобы проверить владельца сертификата, для того, чтобы проверить объект, насколько он соответствует критериям да, улучшения жилищных условий. И поэтому вот эти вот 30 дней – это время, когда пенсионный фонд принимает решение, перечислять ему денежные средства за приобретенный объект, или есть какие-то нюансы, в связи, с которых, в связи с которыми пенсионный фонд у нас может отказать в перечислении денег средств у нас в подпункте втором пункта 1 и 3 статьи 8 256 федерального закона существует перечень оснований по которым пенсионный фонд может отказать перечисление денежных средств материнского капитала продавцу и вот я все эти моменты назвала рисками да? потому что каждый из них каждому из них нужно уделить время потому что каждый из них является определенным риском. И риск номер один. В каком случае у нас отказывает пенсионный фонд в перечислении денежных средств? Он отказывает в связи с тем, что недвижимость не соответствует критериям, принятым на улучшение жилищных условий, не соответствует санитарным нормам, непригодным, например, для проживания. Или дом там подлежит сносу или реконструкции. Кстати, имейте в виду, что реновация – это тоже снос. И здесь все эти моменты нужно учитывать, как когда мы приобретаем жилое помещение. И что касается реновации и сноса, конечно, все эти моменты проверяются. Конечно, если риэлтор сопровождает сделку купли-продажи недвижимости, все эти моменты они проверяются до заключения договора купли-продажи. Но бывают ситуации, когда этот момент, эти моменты просто выпадают из схемы да, и остаются непроверенными. И в данном случае... Пенсионный фонд проверяет, подлежит ли сносу жилое помещение, соответствует ли определенным санитарным нормам. То есть вот про санитарные нормы здесь тоже очень интересная история. Да? Про снос. Вот в рамках Московского региона у нас программы сноса, они достаточно долгоиграющие, долговременные. Да? И есть некоторые дома, которые будут сноситься там аж через 20 лет. Есть те, которые через 10. Есть которые через пять, а есть те, которые через три, через год. И вот как правило, эти дома, которые подлежат сносу в течение вот короткого времени, например, там через год, да, как правило, на а, сделке по таким объектам закрывается регистрация, то есть невозможно зарегистрировать переход права по таким сделкам. Поэтому здесь риск такой, да, немножко снижен в нашем регионе. Но как обстоят дела в других регионах, здесь просто... Это... Это четко не оговорено в законе и это инструкции Росреестра, поэтому здесь эти моменты они могут в субъектах Федерации и в других регионах регулироваться совершенно по-другому. Этот риск может остаться. Да? Дальше, например, купили комнату, риск номер два, да, либо долю, которая не соответствует требованиям закона. Вот очень интересный момент по поводу комнаты долей. То есть у нас закон 256 и постановление, да, которое регулирует перечисление средств материнского капитала, не включает в себя какие-то ограничения по поводу того, каким, вернее, что это должен быть за объект, да, потому что комната и доля – это тоже объект. Но при этом очень многие пенсионные фонды отказывают в направлении средств материнского капитала на приобретение долей либо комнат. И здесь у нас есть разъяснение рекомендации Верховного суда, который говорит о том, что приобретение комнаты долей возможно, но лишь в определенных случаях. Да? Например, когда комната когда выкупается комната с использованием средств материнского капитала, последняя комната, например, в трехкомнатной квартире, да, и выкупив таким образом комнату в этой трехкомнатной квартире, семья становится собственником всего объекта. Вот в этом случае однозначное улучшение жилищных условий. Дальше. Есть момент такой же с долями. Да? Одно дело, когда мы выкупаем какую-то микродолю, а другой, другое дело, когда выкупается доля и опять-таки вся семья становится собственником там всего жилого помещения, да, если там выкупается последняя доля в данном жилом помещении. Дальше есть, то есть, что касается данного риска, здесь риск просто купить объект, который не соответствует видению пенсионного фонда о том, что жилищные условия улучшаются. Дальше риск номер три отказ перечисления денежных средств в связи с и вот здесь вот есть перечисления которые касаются совершения в отношении своего ребенка умышленного преступления отмена установления ребенка а если это на этого ребенка да, был выдан сертификат материнского капитала далее ограничивают в родительских правах в отношении ребенка в связи с рождением которого возникло данное право отобрали ребенка в связи с рождением которого возникло данное право то есть вот этот вот Риск номер три, он включает в себя несколько а, таких моментов, которые который тоже проверяет пенсионный фонд. И вот если вы выступаете на стороне продавца, и вашим покупателем является, например, какая-то не очень благонадежная семья, то эти моменты желательно тоже проверить, да, потому что вполне может быть, что вот получили сертификат материнского капитала, но на момент реализации уже произошли вот все эти риски, о которых я только что сказала. И в этом случае есть риск того, что средства материнского капитала просто не перечислят, если, у опеки, если опека, проверив эти факты, получит определенную информацию дальше риск номер 4 – это неправильное оформление договора купли-продажи те кто работал с материнским капиталом наверное знают да, что договор купли-продажи должен быть оформлен определенным образом то есть в нем обязательно должны присутствовать пункты о том что данные денежные средства направляются с федерального бюджета в соответствии с определенным законом что это действительно мера господдержки семей и должен быть указан расчетный счет продавца и денежные средства только на расчетный счет перечисляются да то есть никаком, ни о каком наличном расчете речи не идет а дальше а, ну, опять-таки все скорее всего знают но я напомню что а, объект должен оформляться на всех членов семьи я об этом немножко попозже да а, еще а, скажу а, и так как мы а, передаем документы пенсионному фонду после сделки а, и пенсионный фонд у нас я еще раз говорю да проверяется в течение 30 дней вот все моменты, о которых я говорила выше, в том числе и договор купли-продажи, правильность его составления, то конечно, то, конечно, в этом случае сертификат материнского капитала, вернее, денежные средства по сертификату материнского капитала могут быть и не перечислены. Дальше, вот смерть получателя материнского капитала, это риск номер пять да, то есть у нас материнский капитал выдается семье, но получает его мама. И в случае смерти, ну, то есть получили сертификат, вот за эти 30 дней, например, человек умер, да, то есть мама, например, умерла. В этом случае у нас существует в законе право преемства, и по правоприемству дальше право по использованию реализации материнского капитала передается у нас отцу ребенка, если вдруг и мама и папа умерли, то соответственно тогда ребенок, на которого вы давали средства материнского капитала может самостоятельно использовать реализовать его, но в соответствии с законом, да, то есть у нас ребенок за ребенка выступает опекун с разрешения органов опеки и попечительства. Дальше еще один момент, о котором я не сказала, для того чтобы использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, не нужно ждать три года с того времени, как родился ребенок. Да, то есть эти денежные средства можно использовать сразу после рождения. Это что касается у нас рисков продавца. Вообще риска у продавца два да, самых крупных. Это первый риск не получение денежных средств за свой объект. И в общем-то, второй риск – это признание сделки недействительной. Вот, и э, здесь со стороны продавца обычно этот риск не очень актуальный, да, потому что вроде бы как продавец отвечает за э, историю квартиры, И вот здесь вот, как правило, кроются у нас какие-то моменты, да, такие опасные, но вот... В данной ситуации при использовании средств материнского капитала этот риск есть и у продавца. То есть, когда у нас средства материнского капитала, может быть, используются нелегитимно, не теми лицами и так далее. Вплоть до признания сделки недействительной, либо части сделки. Дальше мы потихонечку перейдем к блоку, что должен знать покупатель, используя средства, материнского капитала. Вы знаете, я вот вижу вопросы, которые поступают, да? Так, сейчас, секундочку. Какой механизм проверки санитарного состояния жилища? Повторите, пожалуйста, где этот перечень посмотреть, номер закона. То есть состояние, санитарное состояние жилища, это если, например, возникают какие-то сомнения у пенсионного фонда, то, соответственно, ой, какой-то у меня тут, ой, извините, если возникают сомнения у пенсионного фонда, то, соответственно, пенсионный фонд принимает решение проверить санитарное состояние жилища, возможно, даже с привлечением органов опеки и попечительства. И здесь я не перечислю вам, какие должны быть четко данные, ну, то есть, вот, чтобы это было как-то в соответствии с законом, какие существуют нормы, там, правила и так далее. Но, естественно, это жилое помещение должно быть пригодным для проживания то есть там должно быть тепло, там должен быть проведен свет, там должны присутствовать определенные коммуникации до да, канализационные там, и так далее. Что касается этих санитарных норм конкретных я посмотрю просто номер закона и уже постфактум после эфира может быть отвечая как-то более подробно на ваши вопросы вам эту информацию передам давайте двигаться дальше потихонечку что должен знать покупатель у нас, используя средства материнского капитала? Ну, во-первых, покупатель должен тщательно проверить объект по критериям Пенсионного фонда Российской Федерации. Да? То есть объект должен быть пригодным для проживания. Это вот то, о чем я сейчас говорила. Да? Вот эти вот санитарные нормы тепло, светло, коммуникации и определенная все-таки квадратура. Потому что у нас есть санитарные нормы на каждого человека. В Москве они составляют 10 квадратных метров на человека, если это семья из более чем 4 человек. Но Опять-таки, какие-то законодательные акты закрепляют норму 18 квадратных метров, да, какие-то законодательные акты закрепляют норму 10 квадратных метров на одного человека дальше вот по всем вот этим вот рискам, которые я выше озвучила, вот по всем вот этим вот моментам, конечно же, объект нужно проверить, то есть реновация лесно, санитарные нормы, какая-то доля, какая-то комната, да, если эта комната выкупается, то есть все это нужно, конечно же, проверить. Дальше, второй момент. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено на всех членов семьи, даже если например у нас сертификат материнского капитала там выдавался на второго ребенка, да, и к тому моменту, то есть сертификат материнского капитала он есть, его неважно когда вы его реализуете, да, его можно реализовать сразу, а можно реализовать позже, и соответственно, если к моменту реализации сертификата материнского капитала в вашей семье уже не двое детей, а четверо, например, да, то объект жилой недвижимость, которую вы приобретаете с использованием средств материнского капитала, он должен быть оформлен на всех членов семьи, то есть на двоих родителей и на четверых детей, независимо от того, на какого из детей получался сертификат материнского капитала. Далее, не все банки принимают материнский капитал в качестве первоначального взноса. То есть да, действительно в законе закреплена возможность покупателя использовать денежные средства материнского капитала для первоначального взноса по ипотечному кредиту. Но на самом деле не так много банков работают с первоначальным взносом в виде материнского. Капитала. Я, например, знаю только Дом РФ и Урал СИП. Вот. Работал Сбербанк, но очень многие дают обратную связь, что сейчас Сбербанк не совсем хочет связываться с первоначальным взносом по материнскому капиталу. А может быть в каких-то регионах работает. Да, вот В Москве, по крайней мере, за последнее время не сталкивалась. Дальше. Вот здесь вот самый-самый интересный момент. Это, наверное, самая большая проблема, которая у нас есть по сделкам с материнским капиталом. Люди должны понимать, что если у нас часть долга по ипотечному кредиту что средствами материнского капитала, то, соответственно, очень сложно и практически невозможно будет продать такую квартиру из-под залога. То есть, что это значит? Это значит, что до тех пор, пока семья не выплатит ипотечный кредит, при котором использовался материнский капитал, да, то продать такую квартиру из-под залога практически невозможно. Почему? Потому что у нас есть определенный механизм. Если у нас часть долга по материнскому капиталу гасится средствами, часть долга по ипотечному кредиту гасится средствами материнского капитала, то... Владельцев сертификата обязывают выдавать в пенсионный фонд заявление определенное, нотариальное, в котором владельцы сертификата владельцы сертификата обязуются через полгода после погашения долга по ипотечному кредиту оформить в собственность всех членов семьи жилое помещение, да, то есть выделить детям доли, выделить доли детям, потому что, как правило, такие объекты оформляются на взрослых. И, конечно же, когда семья у нас гасит ипотечный кредит своими силами и, соответственно, в этом случае семья может оформить право собственности на всех членов да, семьи в соответствии с законом. Но если вдруг у нас квартира продается из-под залога, то у нас есть разные механизмы, разные схемы, да, каким образом продается квартира из-под залога. И, как правило, ипотечный кредит гасится средствами покупателя. И для того, чтобы выполнить обязательства перед пенсионным фондом, необходимо сначала покупать погасить ипотечный кредит да, продавцов а дальше продавец а, снимает залог с объекта в связи с тем что ипотечный кредит погашен далее выделяет доли далее получает распоряжение органов опеки и попечительства подбирает себе другой объект потому что при распоряжении имуществом несовершеннолетних детей необходимо взамен им приобрести что-то еще да, другое жилое помещение то есть для того чтобы никак не ущемить их прав и конечно же такого покупателя найти очень сложно если а, не сказать что невозможно хотя вот читая лекции я а, слышу обратную связь от риэлторов которые говорят ну мы такие сделки делаем а, ну может быть вы такие сделки делаете но это очень опасно а, потому что если вы выступаете а, со стороны продавца то соответственно вы не можете отвечать за третье лицо покупатель может погасить а, найденный покупатель может погасить ипотеку за продавца и продавец может сказать спасибо свидания. Вот. И, в общем-то, больше никаких манипуляций не производить. Да, конечно, в этой ситуации можно подстраховать себя, да, покупателю, то есть и платежные документы оформить правильным образом, то есть для того, чтобы можно было преследить да, корреляцию между покупателем и погашением этого ипотечного кредита, то есть, чтобы денежные средства шли... от покупателя да а, то есть можно а, заключить договор займа можно заключить предварительный договор это я вам уже сейчас а, озвучиваю а, те моменты которые Необходимо просто, если вы вдруг идете на такую сделку со стороны покупателя, вы рискуете, но вы уверены в продавце, то в этом случае, конечно, необходимо, во-первых, чтобы в платежке было четко указано, что именно покупатель кладет деньги на расчет на счет продавца, да, гася ипотеку. Это первый момент. Второй момент. Необходимо заключить договор займа, в котором будет указано, что что покупатель четко целевого займа, что покупатель четко выдал а, данные денежные средства а, продавцу, а, то есть а, дал в долг да, для того, чтобы продавец погасил а, в общем-то, а свой потечный кредит и, естественно, сделать предварительный договор, который в дальнейшем вяжет продавца а, заключить основной договор купли-продажи. Но все эти механизмы, они несовершенны. Вот каждый из а, а, перечисленных мной документов имеет свои плюсы и минусы. И, конечно, конечно, в полной мере защитить продавца, вернее защитить покупателя в этой ситуации, ни один документ не сможет. если продавец скажет до свидания, то в любом случае придется идти в суд. но эти документы, они по крайней мере дадут вам преимущество в суде, да, и можно будет сформировать, во-первых, правильно свою позицию и доказательная база будет более полной с этими документами. но в любом случае, если вы выступаете на стороне покупателя в таких сделках и продавец продает квартиру из-под залога, я, конечно, не рекомендую вам такие объекты. То есть выбирайте что-то другое. Я уверена, что есть наверняка какие-то объекты, которые имеют гораздо меньше рисков в своей истории. Дальше. Это что касается у нас истории, когда продавец погасил часть долга по ипотечному кредиту, да, материнским капиталом. В этом случае у нас дается заявление. У нас есть еще один случай, когда возникает риск того, что продавец мог не оформить право собственности на своих несовершеннолетних детей. Такой возможность не оформлять. Договор отчуждения по объекту долевого участия дает также право продавцу оформить право собственности на своих несовершеннолетних детей ну, и на всю семью, да? не, не продавцу, ну, в данном случае покупателю в доме новостройки, да, тогда, когда будет оформляться на объект право собственности. То есть, когда мы покупаем объект для любого участия, мы можем не оформлять на всех членов семьи, можем оформить. То есть некоторые застройщики дают такую возможность, а можем и не оформлять. И а, можем оформить право собственности, выделить доли детям, тогда, когда будет оформляться право собственности на объект. Да? Не тогда, когда договор долевого участия будет регистрироваться, а тогда, когда будет оформляться право собственности на объект. Но а, вот почему я все это перечисляю? Потому что это самая большая проблема у нас. А, то есть законодательно не урегулировано не урегулирован какой-то контроль, у нас нет какого-то реестра, у нас нет контролирующего органа, да, который отслеживает, чтобы владельцы сертификата материнского капитала, которые реализовали свое право на улучшение жилищных условий, вот заплатя таким образом часть долга по ипотечному кредиту или там, используя для покупки квартиры в доме новостройки, чтобы они потом все это переоформили на своих детей, то, ли, то есть выделили доли детям. Никто это не контролирует. И э, вообще, э, работая с материнским капиталом с 2007 года, люди за голову стали уже браться. Только где-то в районе 2012 года то есть стало все это ужесточаться. То есть банки стали э, требовать справки о том, что а, об остатке средств да, на счете а, из пенсионного фонда, а, как-то контрагенты стали проверять все эти истории, потому что появилась определенная судебная практика, то есть такие сделки стали оспаривать, стали возникать прокурорские проверки, а, и на основании прокурорских проверок а, проводились там гражданские процессы, а, где обязывали а, владельцев а, средств, материнского капитала, переоформлять, точнее выделять доли детям, потому что люди даже гася ипотечный кредит особо не заморачивались, то есть, ну, погасили, ну да, использовали средства от капитала, ну, отлично, ничего не будем делать, будем так продавать. И если, например, у покупателя, на стороне покупателя, грамотный риэлтор, либо агентство недвижимости, либо грамотный юрист, который проверяет историю, да, и может выявить, мы чуть позже перейдем к тому, как выявлять как выявляется использовался ли в истории материнский капитал. То есть, если есть юрист либо риэлтор, который все это выявляет, то, в общем-то, можно да, либо отказаться от объекта, либо предпринять максимальное количество действий для того, чтобы нивелировать свои риски. Но очень многие не проверяют эти моменты. То есть, есть правоустанавливающие документы без несовершеннолетних детей. И нет там, например, ипотеки, да, где банк или страховая компания также требует сейчас вообще повсеместно вот эти вот справки, причем требуют со всех, из дедушек, из бабушек, и с дяденек, у которых нет семьи, то есть со всех требуется справка, это теперь материнского капитала, то есть обожглись у нас на молоке и теперь дуем на воду. Вот, то, соответственно, этот риск очень большой, он остается. А какой это риск? Это риск просто признания сделки недействительной. Это риск, что ребенок, который достигнет совершеннолетия, в дальнейшем может просто оспорить данную сделку, может предъявить свои права, потому что он действительно имел возможность получить право собственного. Собственности в квартире, да, которую продали, и куда его там не включили. А, и а, почему вообще этот риск возникает еще? Да, еще один момент. Вот у нас а, внесли опять изменения очередные а, в, а, реформировали у нас да, опять материнский капитал а, и этот закон, но. Механизм регулирования и механизм наделения долей в другом объекте недвижимости так и не предусмотрели, хотя было очень много законодательных инициатив, то есть было очень много заявлений да, для того, чтобы эти изменения были включены, потому что если бы у нас, например, наделять долями можно было бы во вновь приобретенном объекте, да, и ОПЕКа бы давала такие распоряжения, то, конечно, этот бы вопрос вообще был снят. вся проблема в том, что наделить долями нужно именно в том объекте, который продается, и именно в том объекте на приобретение которого использовали средства материнского капитала. И в одних ситуациях это возможно, и люди действительно просто нарушают права своих детей, нарушают закон и халатно к этому относятся, просто не делают этого, да, для того, чтобы облегчить как-то сделку купли-продажи. А есть случаи, когда это просто невозможно, то есть вот тот случай, когда мы часть долга по ипотечному кредиту гасим материнским капиталом, то есть люди просто не могут этого сделать, и где ты найдешь такого покупателя, который будет тебе ждать там три месяца и вообще сделаешь ты это или не сделаешь, продашь ты этот объект или не продашь потом им, да? а они погасили за тебя ипотеку, вот, или выдаст распоряжение опека, или не выдаст очень интересные конечно моменты еще по поводу долей очень часто возникает вопрос то есть какими долями нужно наделять несовершеннолетних детей опять-таки закон не предусматривает определенную долю которую нужно наделять несовершеннолетним ребенком или несовершеннолетних детей то есть четко говорится о том что размер доли не важен да то есть самое главное что нужно наделить этими долями но верховный суд опять-таки дал разъяснение дал рекомендации что эта доля должна соответствовать той части сумма материнского капитала которая пропорционально, да, вот, количеству а, детей. А, то есть, ну, а, как правило, наделяют очень маленькими а, дольками, а, для того, чтобы в дальнейшем, а, реализуя данное жилое помещение, было проще получить распоряжение органов опеки и попечительства. А, вот, поэтому долями наделять нужно, какими именно долями, закон не устанавливает. То есть, важно, чтобы а, доли были выделены. А, если а, было подано вот это вот заявление, да, и в общем-то оно не было исполнено, то есть риск того, что будет прокурорская проверка. А прокурорская проверка это уже уголовное правонарушение, да, это преступление. И в случае, если состав преступления все-таки будет, а состав преступления это несколько у нас Несколько включает в себя факторов, да, это и умысел, и вина, и противоправное деяние, и если будет состав преступления, то, соответственно, такой семье, которая не выделила доли, да, или маме, может быть предъявлено или инкриминировано мошенничество то есть обычно это статья мошенничества есть еще опыт некоторых регионов судебная практика, где в рамках прокурорской проверки выявляются выявляются вот такие вот правонарушения и людей просто обязывают да, выделять доли но опять-таки это не всегда возможно объект может быть уже продан вот поэтому это очень опасно то есть здесь такие достаточно большие риски и сделку могут недействительной признать и конечно в этой ситуации рисковать не стоит лучше лучше все проверить лучше все проверить тщательно и в общем-то либо не приобретать такой объект недвижимости где нарушены права несовершеннолетних да, детей либо предпринять все действия которые необходимо предпринять для того, чтобы нивелировать этот риск. Потому что у нас есть еще статья 21 закона об опеке и попечительстве. И эта статья говорит о том, что если у нас не получено распоряжение органов опеки и попечительства на сделку, да, где собственниками или владельцами доли там, или права или вообще имущества являются несовершеннолетние дети, такую сделку могут признать недействительной. Но могут и не признавать недействительной в случае, если сделка была совершена в пульсу все-таки несовершеннолетнего ребенка да то есть есть вот такая вот маленькая лазейка поэтому я и говорю о том что необходимо предпринять все-таки все действия для того чтобы права ребенка не были нарушены если например вы выступаете в этой ситуации на стороне продавца то вы можете предложить покупателю вот тот перечень документов о котором я вам сказала да то есть договор займа предварительный договор и э, в этом случае вы можете пойти в опеку, я рекомендую да, пойти в опеку, написать заявление о том, что вы собираетесь продать имущество, в котором не были выделены доли по материнскому капиталу, потому что вы продаете из-под залога, это невозможно. То есть полностью абсолютно мотивированное заявление. И здесь же в этом заявлении вы просите опеку дать распоряжение, чтобы вы могли наделить долями своих несовершеннолетних детей во вновь приобретаемом объекте. А Опека в этом случае, как правило, мы просто так делали, да, она дает отказ, потому что нет у них оснований выдавать распоряжение опеки на продажу объекта недвижимости, где нет ни права оформленного у детей, да на доле, не долей, то есть нет, вот дырка от бублика, и поэтому опека отказывает. Но вы со своей стороны а, здесь подтверждаете свою добросовестность. То есть вы сделали все для того, чтобы а, провести а, эту сделку законно и чтобы не ущемлять прав своих несовершеннолетних детей. И в этой ситуации у вас будет вот такой вот отказ да, в вашем заявлении. То есть вы пытались получить распоряжение опеки. Это еще один из моментов, который в случае какой-то судебной, тяжбы судебного разбирательства будет опять-таки играть в вашу пользу. Времени у нас осталось совсем-совсем чуть-чуть, поэтому давайте мы перейдем к тому, как можно проверить, был ли в истории покупки квартиры материнский капитал. Во-первых, если перед вами продавцы фертильного возраста, а они могут быть даже не фертильного, фертильного – это люди, которые могут рожать детей, они могут быть даже не фертильного возраста, но при этом просто материнский капитал, право материнского капитала могут... Пользоваться также усыновители. Вот, поэтому здесь вы не, можно даже не смотреть на возраст. Да? То есть мы смотрим, могут быть у семьи дети или не могут быть у семьи, или у семьи не может быть детей. И вы проверяете справку из пенсионного фонда. То есть вы просите продавцов, чтобы они вам предоставили справку из пенсионного фонда об остатке средств. Она называется об остатке средств. И в этой справке может содержаться, не, не может, а содержится вся информация, куда были средства направлены. Потому что средства материнского капитала можно направлять по нескольким направлениям. То есть не только на улучшение жилищных условий. Например, на образование дошкольное и на улучшение жилищных условий. А еще можно там снять определенную сумму денежных средств наличными да, два раза. Вот. Еще есть там категория малоимущих семей, которые теперь имеют право ежемесячно из средств материнского капитала получать определенную выплату. Вот. Поэтому вы проверяете наличие остатка средств материнского капитала. Эта справка берется в пенсионном фонде, а, а точнее она берется в МФЦ, берется она в течение 7 дней, и она бесплатная. Дальше. Можно проверить по личному кабинету с портала госуслуг, да, то есть попросить продавцов, чтобы они зашли на свой портал госуслуг, и через личный кабинет в пенсионном фонде проверить опять-таки эту информацию, да, использовался, не использовался, взять эту справку. Дальше. Если мы, например, понимаем, что перед нами у нас есть несколько флажков, да, то есть если у нас квартира приобретена с использованием ипотечных средств, это одна, вот точка, на которую вы должны обратить внимание, это сразу зона риска, да, а, и а, второй момент, если, а, квартир, если правоустанавливающими документами на квартиру является договор долевого участия, там, либо справка ЖСК, а, то есть если это новостройка, да, если первичные правоустанавливающие документы на новостройку. То есть это вторая такая точечка красная, которая у вас должна гореть. То есть здесь тоже есть определенный риск. Если это банк, то есть, если у нас ипотека да, даже была выплачена, например, людьми, то вы, соответственно, можете попросить справку из банка, и эта справка должна к себе содержать сведения о том, что на погашение ипотечного кредита не использовались средства материнского капитала. Банк такие справки дает. Второй момент – вы можете попросить график платежей, то есть кредитный договор и график платежей у людей, да, которые даже выплатили ипотечный кредит, если они хотят продать, и вы запрашиваете эту информацию, эту информацию вам с удовольствием дадут, если не использовали средства мат капитала. Здесь вы тоже можете посмотреть по графику платежей, то есть какая сумма бралась, каким образом она гасилась, и если часть долга была погашена материнским капиталом, то это сразу крупная сумма. То есть, если это было там в 2007 году, это 250 тысяч рублей. И дальше вы просто можете отследить. Есть прям таблица на сайте пенсионного фонда России. Даже через госуслуги можно туда зайти и посмотреть, каким образом индексировалась эта сумма. Да? И тоже привести определенную корреляцию. То есть, какая сумма там была погашена, может быть, с каким-то определенным платежом. То есть таким образом вы можете проверить, был ли в истории объекта, да, использовать как-то материнский капитал. Существует у нас также единая база ЗАГС. И по этой базе вы можете проверить наличие детей. То есть, иногда бывает так, что ребенок, первый ребенок, например, уже совершеннолетний и давным-давно не живет с родителями. А в этом случае родители тоже имеют право использовать меры господдержки, получить сертификат материнского капитала. При этом интересно, что при оформлении права собственности, да, при выделении долей, на этого совершеннолетнего тоже нужно выделять долю. Вот, потому что он участвовал в этой программе благодаря тому что он есть в общем-то родители смогли использовать сертификат материнского капитала на второго ребенка вот но про базу загс я сразу скажу что это такой пилотный проект то есть пока она не функционирует в полном объеме то есть вы можете туда зайти посмотреть даже выудить оттуда какую-то информацию но она не полная и иногда бывает не совсем корректная, да то есть но проверить нужно вот я, например, как юрист, всегда проверяю все моменты, да, то есть и каждая из проверок дает мне какой-то кусочек пазла, и потом уже в конце анализируя всю информацию, я этот пазл, в общем-то, собираю, и картина становится более-менее ясной. И вам я тоже рекомендую делать именно так, то есть проверить вот все возможные моменты, которые у вас возникли сомнения по каким-то моментам, да, все эти моменты нужно проверить, потом уже у вас будет какая-то более общая картина. Так, еще у нас один вопрос, который касается возврата материнского капитала тоже очень интересный, и есть определенная судебная практика. У нас осталось не так много времени. Давайте я сейчас вам немножко расскажу про свой курс, и мы с вами вернемся к возврату материнского капитала. Если вдруг через час у нас прямой эфир отключится, то я запущу его по новой, вы сможете присоединиться. Я в самом начале говорила, что я являюсь автором онлайн-курса, который называется «Юридические аспекты сделок с недвижимостью». Он рассчитан на риэлторов в основном, да? на юристов, ну и на людей, которые, в общем-то, хотят разобраться с тонкостями сделок с недвижимостью. Этот курс сугубо практический, несмотря на то, что я юрист, я юрист-практик, который проработал больше 15 лет в агентствах недвижимости через меня прошло очень много сделок. И а, этот курс, он направлен не на то, чтобы а, я там апеллировала а, к каким-то нормам закона и рассказывала вам какие-то правовые конструкции, как оно бывает в суде, а, про недействительные сделки и так далее. Нет. Мой курс направлен на то, чтобы передать вам максимум практических знаний, как выходить из тех или иных ситуаций, как читать договоры, на что обращать внимание, если у вас, например, правоустанавливающие документы, договор ренты, да, и какие проверки в этой ситуации заказывать. На что обращать внимание, если у вас договор купли-продажи, то есть какой алгоритм, проверки данного объекта. То есть мой курс направлен на то, чтобы передать вам максимум моих практических навыков юриста, для того, чтобы вам было максимально комфортно проводить сделки с недвижимостью. Я просто знаю, что когда ты агент недвижимости в агентстве, для того, чтобы дойти до юриста, это еще целый подвиг, потому что если... 20 агентов, то тебе нужно и подождать, да, и заранее там как-то сформулировать свой запрос для того, чтобы юрист максимально качественно смог тебя проконсультировать. И иногда просто бывает ситуация «горячий пирожок», а юриста нет, например, на связи или еще какая-то ситуация интересная, да? И в этом случае, конечно, те агенты, которые работают достаточно давно, и агенты-профессионалы, они всегда предпочитают, иметь этот набор навыков и самостоятельно какие-то ситуации разруливать, потому что это в каких-то ситуациях будет бывает максимально эффективно. Конечно, я не сделаю из вас юристов, конечно, я не преследую цель сделать из агента или брокера до да, юриста по недвижимости, это невозможно. Но при этом иметь максимальный набор навыков, который необходим для того, чтобы проводить сделки с недвижимостью, для того, чтобы, чтобы проводить сделки с недвижимостью, для того, чтобы быстро ориентироваться в ситуации, он у вас будет, это абсолютно точно, потому что, еще раз повторюсь, курс максимально практичный вот пишет мне, что осталось у нас 1 минута 54 секунды еще скажу, что курс он рассчитан на базовый продвинутый уровень длится он будет 8 недель, запуск курса планируется на 30 марта и для вас у меня самые приятные условия То есть, если вы изъявите свое желание присоединиться к раннему списку, то стоимость курса для вас будет самая, самая оптимальная. Чуть позже, кому интересно, вы можете писать мне в директ, и я, соответственно, вышлю вам всю необходимую информацию по структуре курса, по тому, что там планируется и так далее. Давайте дальше, к возврату материнского капитала вернемся, потому что тема очень интересная именно по поводу возврата. Я сразу скажу, что возврат материнского капитала, добровольный в рамках закона, невозможен. То есть добровольно прийти и вернуть средства материнского капитала, потому что вы взяли, попользовались, и тут решили, что ой, что как-то вот ипотеку я тут погасила, сделку сделать не могу теперь, да, потому что не могу продать из-под залога верну-ка я деньги. Вот, попользовался тут пять лет, да, а теперь верну. Вот такая процедура законом мне предусмотрена. Но есть ряд моментов, которые все-таки предусмотрены. Давайте я завершу сейчас эфир и а, начну его вновь. Присоединяйтесь. Тут немножко нам осталось, буквально минут на десять. Так, потихонечку. Давайте подождем, наверное, всем, кому интересно. Да, всем здрасте, здрасте. Буквально несколько секундочек подождем. По поводу возврата материнского капитала, да, еще раз повторю, что вернуть материнский капитал, потому что он вдруг вам не приглянулся, невозможно. У нас предусмотрен возврат материнского капитала на основании судебного решения. Но вот сейчас в рамках действующего законодательства материнским капиталом можно воспользоваться один единственный раз в жизни на одного единственного ребенка. Да? вот Сейчас, когда у нас законопроект внесет изменения, можно будет использовать его как минимум дважды, в том числе и при рождении первого ребенка, ситуация немножко поменяется. Но пока на данный момент, но ну, я думаю, механизм останется тем же самым. Сейчас на данный момент можно использовать материнский капитал один-единственный раз в жизни. И поэтому, если вы им воспользовались, там, например, на улучшение жили... Но в рамках вот той суммы, которая у вас есть. То есть вы можете распределить средства материнского капитала на разные, в общем-то, сферы, да, а потратить, еще раз скажу, на часть там, на дошкольное образование, часть на улучшение жилищных условий, часть, возможно, на образование там, старшего ребенка. Да? Вот, но опираясь на нормы закона, потому что на дошкольное образование можно потратить сразу, а на образование старшего ребенка через три года после рождения того ребенка, на которого в выдавался сертификат материнского капитала. И есть определенная судебная практика. Я сейчас вам про нее немножко расскажу то есть в обзоре судебной практики рассказывается о деле мамы из Пенсинской области которой пришлось расторгать договор долевого участия в строительстве то есть ситуация была следующая квартира была приобретена в доме новостройки денежными средствами материнского капитала была погашена часть стоимости и тут значит у нас застройщик, банкротится, и соответственно все невозможно дальнейшее строительство договор расторгается потому что застройщик не может выполнить свои обязательства по договору долевого участия и застройщик возвращает эти денежные средства материнского капитала на расчетный счет пенсионного фонда то есть откуда получил туда и в общем-то вернул да и в этой ситуации получается, что вроде бы семья-то деньгами воспользовалась, но цель-то достигнута не была, то есть воспользовались на улучшение жилищных условий для своих детей, а объект достроился, и при этом застройщик вернулся в пенсионный фонд, а использовать средства мат-капитал можно один единственный раз. Просто когда мама обратилась повторно в пенсионный фонд для того, чтобы все-таки улучшить, жилищные условия своих несовершеннолетних детей пенсионных фонд отказал. Он сказал, уважаемая мама, вы уже воспользовались средствами материнского капитала, и не важно, что застройщик эти деньги вернул, у нас дело закрыто. И в судебном порядке суд в данной ситуации восстановил права мамы и этой семьи на использование дальнейшего материнского капитала, да, то есть все-таки для того, чтобы была достигнута цель улучшения жилищных условий. Вот в судебном порядке этот вопрос в таких случаях, вот есть такая практика, да, возможен. А у нас есть еще одно дело, да, еще одно дело из практики, сейчас к нему вернусь по поводу договора долевого участия как все-таки поступать да, в этой ситуации в этой ситуации нужно просить застройщика для того, чтобы не доводить дело до суда чтобы он все-таки перечислил денежные средства семье то есть чтобы денежные средства перечислялись не в пенсионный фонд а семье и семье рекомендуется в этом случае как можно скорее приобрести жилое помещение, в том числе и на своих несовершеннолетних детей то есть использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий своих несовершеннолетних детей, то есть чтобы материнский капитал прошел вот это вот целевое назначение да, и был направлен туда, на что он, в общем-то, был выдан. Это что касается вот, расторжения договоров по договор, договоров долевого участия по новостройкам. Да? Вот в этой ситуации вот так. Есть еще у нас одно дело, очень тоже интересное. Здесь история была такая. Значит, женщина погасила часть долга по ипотечному кредиту материнским капиталом. И потом, когда она решила продать эту квартиру из-под залога, вот то, о чем мы с вами говорили, да, выше, она поняла, что ну, покупатели как-то не особо хотят за нее угасить долг, возможности э, оформить на своих несовершеннолетних детей э, квартир, объекта у нее нет, да, то есть выделить долю, а квартиру такую чуть никто не хочет покупать, а потому что рисков очень много. И она, недолго думая, взяла ту сумму, которая была погашена, вот, ту сумму, которая использовалась в качестве материнского капитала, ту, которую она перечисляла, она взяла эту сумму и перечислила в пенсионный фонд. Просто взяла и перечислила в пенсионный фонд. А потом подала в суд. И э, в суде она попросила, то есть там было очень все по-хитренькому сформулировано, наверное, здесь поучаствовали юристы, и смысл заявления был в том, что она попросила... А, вот эту вот сумму материнского капитала а, изменить ее назначение, то есть, чтобы а, вот она ее использовала на улучшение жилищных условий, а теперь она ее вернула по своему собственному усмотрению и попросила суд, чтобы он изменил назначение, то есть, чтобы а, данная сумма теперь была использована этой женщиной в качестве а, накопительной части пенсионной, да, это еще одно из направлений, куда можно а, использовать средства материнского капитала. И что самое интересное, суд первой инстанции удовлетворил а, данный иск. То есть он удовлетворил просьбу этой женщины, иск был удовлетворен. А, но была апелляция, и а, суд апелляционной инстанции это решение отменил. А, отменил, а, сославшись на то, что в норме нет закона, а, вернее, в норме закона нет, а, нет алгоритма возврата. Вот таким вот образом даже а, через суд сумма материнского капитала и изменения вот такого назначения. И ссылка была как раз на то, что мат-капитал можно использовать один раз. И если цель была достигнута, а в ее случае цель была достигнута, то, соответственно, больше ее использовать нельзя эту сумму. Вот. Поэтому сама накрутила и, в общем-то, вот такая вот судебная практика на этот счет. То есть возврат материнского капитала невозможен. Есть момент, когда можно аннулировать заявление. То есть, если вы, например, подали заявление о перечислении денежных средств материнского капитала, на улучшение жилищных условий, и вот, вот эти вот 30 дней, до да, 40 дней даже еще не прошли, то есть еще деньги не успели у нас поступить продавцу, или не успели там поступить, я не знаю, там в дошкольное учебное заведение и так далее, да, то есть можно аннулировать это заявление, и тогда в этом случае считается, что материнский капитал еще не использовали, а, а если, соответственно, его уже использовали, и цель была достигнута, то аннулировать такое заявление, конечно, нельзя. И вернуть материнский капитал тоже нельзя. Поэтому вот такая вот у нас история про возврат материнского капитала. Еще есть изменения по поводу материнского капитала, по поводу оптимизации налогооблагаемой базы в связи с продажей квартир, в которых использовался материнский капитал. Но в рамках сегодняшнего нашего с вами, сегодняшней нашей такой вот лекции на да, лимбезе, я не буду давать этот момент. Почему? Потому что у нас есть Вадим Баранчак, который читает у нас прекрасно. Я считаю его одним из лучших специалистов в своей области по налогам. Я думаю, что он обязательно об этом расскажет. Поэтому у меня все. Я сейчас... Так, а я здесь не смогу посмотреть ваши вопросы, которые были в прошлом эфире. Как же так? А, так, значит так, давайте договоримся. А, я а, все вопросы, которые вы задали а, в прошлом эфире а, и а, все вопросы, которые у вас возникают сейчас, если они у вас сейчас возникают, вы их тоже, пожалуйста, задавайте. Я все их просмотрю и либо запишу отдельные сторис с ответами на ваши вопросы, вот, либо мы еще раз организуем прямой эфир, и это будет прямой эфир, прям вопрос-ответ. Вот как вам удобно. Если вам удобно отдельная сторис с ответами на вопросы, поставьте, пожалуйста, единички. А если вам удобен формат вопрос-ответ, прямой эфир, то есть чтобы вы задавали вопросы, я тут же вам на них отвечала, то поставьте тогда двоечки, и мы с вами просто решим, как будет удобнее, в следующую среду можем провести такой прямой эфир. Единички? Прямой эфир? Вопрос-ответ? Или двоечки и отдельная сториз? Как вам удобнее? Единички, двоечки, единички, двоечки, единички, двоечки. По-разному, да? Ну, давайте я тогда посчитаю, кого будет больше, и опираясь на мнение большинства, тогда подумаю, какой сделать формат. Еще у меня к вам вопрос один. Я презентовала вам свой курс. Скажите, пожалуйста, кому-то это интересно? Кто-то из вас заинтересовался? Если заинтересовался, поставьте десяточку. Если не интересно, поставьте нолик. Прямой эфир истории, классно. Можно и так. Курс будет стоить. В зависимости от того пакета, который вы выберете, там будет три пакета. Будет пакет с сопровождением, будет пакет стандарта, будет пакет VIP. И в зависимости от того пакета, который вам будет интересен, он в любом случае будет пассивен и доступен для каждого, потому что пакет, самый первый пакет без сопровождения, который будет предполагать просто информацию, то есть вы ее сможете посмотреть. Вы сможете скачать для себя все какие-то чек-листы, заявления там и так далее. Ну, просто моего сопровождения не будет, я не буду ваши домашки проверять. А, а вообще, на самом деле, я бы вам, конечно, рекомендовала стандарт, потому что обратная связь моя, она, наверное, ну, вот такой вот момент был бы для вас более эффективный, потому что вы бы понимали, насколько вы правильно мыслите. Вот. Я свой курс презентую, немножко попозже, подробно расскажу вам и по стоимости и у меня прям будет отдельный вебинар очень скоро. Вы следите, пожалуйста, за моими анонсами в э, аккаунте, и я, соответственно, э, в анонсе оговорю дату э, либо прямого эфира, либо вебинара, и все вам подробно расскажу. вы для себя уже поймете, насколько вам это интересно, нужно, э, можете ли вы, э, захотите ли вы э, за это платить, или, может быть, вы подумаете, что вы и так все знаете и умеете. А вот, поэтому... Поэтому вот, это что касается курса. Я всех вас благодарю за внимание. Присоединяйтесь к моему следующему эфиру, который состоится 21 числа в 15.00. И он будет у нас касаться наследственного договора, наследственного фонда и совместного завещания. Это тоже изменения прошлого и позапрошлого года. Будет очень интересно, я вам обещаю. Присоединяйтесь, буду всех вас рада видеть. Вы тоже у меня все очень позитивные, и энергетика от вас потрясающая. Спасибо вам большое. До следующих встреч. До свидания.